В прошлой серии мы с вами остановились на том, как мы сделали вот такие вот замечательные сапоги путешественника. На которые я потратил кучу времени. Вот. И в этой серии мы с вами продолжим крафтить на руническом верстаке. В этой серии я бы хотел попробовать сделать кирку огненную. Да, кирка огня и мечи бури. Это... Вот прям самые крутые эм, инструменты из Томкрафта. Все остальное вот просто нам не нужно. Как бы это сейчас странно не звучало. А еще нам нужно будет сделать с вами аппликации. Вот для полной стабилизации нашего алтаря. Просто на данный момент он, ну, не совсем стабильный. И вот эти вот четыре свечки мне просто ничем не помогут. Соответственно, как бы я посмотрел, как сделать эти кластеры аппликации вот эти вот я просто уже не помню как они называются вроде нужно вот столько кристаллов их нужно будет наверное вот здесь сделать да так получается раз ну вот смотрите я вот тут как раз гуглил вот так они делаются сейчас r да вот так вот смотрите так r ага сюда сюда грозовой Сюда огненный, сюда земляной, сюда вот это, и сюда вот это, да, о, вот один смешанный кристаллический кластер мы с вами уже сделали, это очень-очень хорошо, вот, и, о, ты шо, где мой алмазный меч, опа, фух, фух, фух, как кошмар. Тогда смотрите, сюда можно будет один засунуть. Вот. И пока у нас будет здесь только один стоять, но в не серии я понахожу разные руды с нашей новой киркой, которую мы сегодня с вами скрафтим. Вот. И получается, все будет хорошо. Так. Но ну, для начала нам нужно будет с вами это все дело изучить. Давайте тогда мы сами тут поставим айра. И ты, ты, ты кто? Блин, у меня не показывается оно. А, потому что я не в очках. Ага, ясно, ясно. Э, тогда смотрите, сейчас мы с вами берем письмена, берем э, этот, блин, что, какие письмена? Вообще-то нам нужно будет взять с вами чернильницу и ее заправить. У меня где-то должны быть чернильные мешки. Опять скелет где-то ходит. Своими косточками перепеть. Ты как дома в моем заспавнил? Ты оборзел? Кстати, надо будет собаку домой завести, а то она там сидит, что-то. Мы с ней вообще практически не взаимодействуем, ее надо будет прокачать немного. Вот, еще надо будет, наверное, размножить наших коровушек там все такое. Этим заняться, в принципе. Так, ну-ка, пошли за мной. Пошли-пошли, давай-давай. Она будет сидеть у нас дома, потому что... А, ну, вы сейчас сами видели то, что, блин, скелет дома заспавнился. Какого черта? Это вообще как? Это вообще... Что это за хоррор? Так, значит, смотрите. Нам сейчас нужно будет сами найти чернильные мешки, которые я куда-то положил. Уже не помню, либо их вообще нет. А вот один есть, а еще нам нужна бумага. Тогда давайте выложим пока что кристаллы эти. Они нам, в принципе, сейчас не понадобятся особо. Так, жемчуг эндера засунем вот сюда. еще нити, нити, нити. У нас их совсем мало. Осталось, у нас будет как-нибудь вне серии сгонять, посмотреть там, найти где-нибудь. Так, ага. Значит, сейчас давайте мы лучше сначала... Зайдем в наш огород, соберем там пшеницу, картошечки, морковочки, вот это все соберем. Надо будет им, наверное, загон побольше сделать. И вообще, в принципе, надо будет в следующей серии сделать авто... Ну, какую-то, не знаю, автоматизированную... Короче... Я не знаю, как это сказать правильнее. Не приватизированную, а механическую ферму, что ли... Ну короче просто загоны это прошлый век понимаете о чем я поэтому я <смех> до сих пор ничего не сделал с этой фермой я думаю то что в, э, вне серии или в следующей серии мы сами займемся автоматической фермой если это можно так назвать <смех> но не факт что это так можно будет назвать ну-ка отошла от двери так Ну-ка, а чё вы все в угол пошли? Ну ладно. Всё, вас мы размножили, сейчас ещё свиней размножим. Свиньи у нас прям вообще какой-то дефицит. Так, так, так. Ой, себя покормить не забыл. Чё, это всё? А, одной свиньи, прикиньте, не хватило. Так, все. Теперь мы с вами, наконец, займемся тем, чем мы давно хотели заняться. Точнее, заниматься планами на эту серию. А получается, в смысле, у меня... А, я забыл зарядить чернильницу. Вот что я думаю. В смысле, думал. Вот это и вот это. Все. Отлично. Мы с вами это изучим в этой серии. Так, получается. Давайте начнем с кирки огня. Так, значит, получается, в принципе, тут э, примерно легко соединить все. Я сейчас займусь, так получается, это оно вот так. Э, орду сюда и Потенцию. И вуаля, кирку огнем мы сами изучили. Э, сейчас с вами быстренько изучим Меч Бури. С чего? Тут еще что-то есть. Ну-ка, давайте, -ка мы сейчас с вами узнаем, что это такое. Э, сюда засунем Айру, а вот сюда Люкс. Во аля все прям прекрасно, меч Бори и огненную кирку мы сами. Ой, кирку огня? Почему я называю ее огненной киркой? Я не понимаю. Ладно, давайте поспим с вами. Вот и раз, два, все, прекрасно. Кстати, у нас тут есть достижение а ну и ладно, не хотите, как хотите, мне казалось, что это какие-то достижения майнкрафтовские, а это у самого Крафта, ну ладно. Так, значит, смотрите, нам надо будет с вами 8 сенсуса, 5 перфодио, ой, 8 перфодио и 8 игниса. Сенсус у нас вроде бы содержится в светящемся камне, светопыли, то бишь, эм, перфодио содержится в абсолютно любой кирке, игниф, игнис, игнис. А можно достать из огненных кристаллов, которых у нас хоть жопой жий, да? Нет. Но все равно может где-то есть. Я не знаю, но у нас вроде нет, кстати, светопыли. Стойте! Огненный порошок! Давайте изучим с вами тогда. Где мой таумани... таумометр? Тауманикон. Хотел сказать. А, это кирка нашел какой-то непонятно. Стой! Так, ну-ка, чё у вас есть? Опа, опа, опа, сейчас пойдем ифритов, кажись, убивать. Ёпта. Я в шоке. Тогда давайте мы сами вами выгрузим все ненужное. Так, в принципе, вот это вот все мне не особо-то и нужно как-то. А тут уже места нет. Тогда давайте сюда позасовываем все. Так это не надо. Кстати, это можно будет надеть просто так. Типа обычный амулет. Чего в этом такого плохого украшения. Кстати, у нас есть стрелы. А, чуть-чуть есть. Так, вот это мы сами возьмем. Ага, значит, получается, вот это, вот это мне, в принципе, не нужно. Так, еще надо будет морковь и этот. Ага, морковь сюда, а вот картошку мы с вами пожарим. А, тут топлива нет. Вот сюда давайте засунем ее. Наденем наши ботинки, которые мы с вами скрафтили в прошлой серии. Сейчас мы с вами сделаем все как по заказу. Значится вот так вот все. А, ну и гирку надо будет взять какую-либо. Не знаю, наверное, сафир возьмем. Она у меня где-то должна быть. Да, вот здесь она. Так. Ну и курицу, в принципе, ну и сюда. Вот так вот. Все, вот пошлите. Так, собаку оставим мы дома. Я что-то пролезть не могу. Так, все. Полезли, полетели, З залетаем. Короче, я тут чуть-чуть повыбивал И у нас теперь 16 огненных порошочков В принципе, в принципе Сейчас мы с вами сделаем банки И вот я сейчас э, думаю, типа э, Может мне какие-нибудь э, дополнения к Тамкрафту добавить сборку Просто есть мод Ботания, есть разные другие моды, которые добавляют Новые изучения, модификации, ну, ну и все в этом роде. Вот, и мне хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу. Так. Ну, сейчас мы с вами сделаем банок. Так. Нормально так, банок. Mm. Вот, а еще у меня есть вопрос, где моя волшебная палка. А, вот, блин, ой, вот тут есть аква. Нет. А тут ее... Её... Хоть жопой жуй. Ой, извиняюсь. Это сюда надо. Так, опа. Так, все, Пошлите с вами. Сейчас будем начинать наше с вами колдунство. Так. Вот. Два. В принципе, у нас должно получиться шестнадцать. Вот, и сейчас мы с вами изучим светящуюся пыль. Я просто не знаю, сколько в ней. А -а -а. это прям вообще у нас мало будет, знаете, вообще всего мало. Тогда давайте мы с вами по-быстрому снова отправимся в ад, накопаем светокамни и вернемся. К этому моменту как раз перегонный куб опустеет. Так сколько у нас здесь. А, тут уже все пусто. Are you ли? Думаю, столько хватит. Что у нас это? Сейчас проверим. О, вот Сенсус. Так, там еще что-то нужно было для нашей кирочки. А, сейчас мы с вами подготовим. Для этого нам понадобится, получается кирки деревянные, потому что а, знаете, в каменных там много других аспектов, которые нам вообще в принципе не нужны. Нет, они нужны, но просто на данный момент не особо. Фигак тут. Но столько кирок у нас теперь. Мы их сами сейчас изучим. Потому что нам за это дадут очки. Чего-то так и мне нужна курица сейчас сейчас поедим с вами <смех> люблю обожаю так и что у нас тут по этой штучке что простите а там еще какая-то хрень есть Печь? Ты серьезно? Ты серьезно? Ты сейчас серьезно? Чего? Зачем мне теперь банка с одной херней этой? Смысл? Смысл от нее? Ладно, ладно, все, молчу. Пускай делает, что хочет. Ладно. Видимо, через верх все плохо подается. <смех> Ладно, все, мы, мы, мы вас поняли. Намек понят. Вот сейчас оно до 50 дойдет, и все будет хорошо. Так. И. Ну-ка, тут у нас уже 23. должно быть 50, а тут должно быть 25. <смех> Математик! <смех> Ой, блин. И чё ты а куда еще одна пропала простите меня вы меня извините меня обманули ребят меня просто взяли и обманули чирил пустой что ли он Скажите, а мы сколько туда засунули мы туда 25 засунули где еще одна а ну люкс ладно люкс ладно там у меня в банке одна. это слов нет так и сейчас мы с вами будем плавить жарить кирким. Их просто надо подбрасывать. Так. Слушайте, давайте-ка мы с вами, изучим меха эти. Вот, таоманекон. Это должно быть с адской печью. Кстати, я понял, как она работает. Надо будет сюда кинуть любое топливо. Ой, не топливо, а любую руду или еще то, что можно переплавить. И вот сюда надо поставить голодный сундук, чтобы он подбирал. То есть, она, эта печка плавит без топлива, не надо тратить уголь на нее. Пока будем подбрасывать вот эти вот хрени вот меха вот так они делаются очень легко прям на изи а давайте тогда мы сами несколько сделаем чтобы ускорить нашу вот эту вот печку потому что она плавит все очень медленно опа все Сделали одно магически, один магический мех. И сейчас мы с вами поставим и посмотрим. Оно присоединилось? Да, присоединилось. Все, теперь оно должно плавить. Вот. Все, отлично. Теперь я полностью доволен. А, тут уже 64. Вот, блин, вот с вообще непонятно. Вот что здесь? Ну... сука сейчас серьезно ты серьезно сейчас ты только час решила вылезти о блин я ненавижу это мир почему почему ты решила вылезти именно сейчас тварь а еще какие сюрпризы у меня там есть интересно давайте тогда сами шейдеры отключим а то прям непонятно что здесь Вот, ой. Ну я прям в шоке, меня жестко подставили сейчас. Эй, блин. Ой, зомби житель, два зомби Вот ушел, отсюда ушел. Тогда давайте мы сами вернем наши шейдеры. Так, да и вообще в принципе можно другие поставить. Блин, быстрее спать, спать, спать, спать, спать. Господи, этот дракон так пугает иногда. Капец, кошмар прям. Фух. Опа. Все. А, а что он делает в моем доме? Я выкинул меч. <связать> Выходи, сражаться будем. Что они тут вообще делают? Ну, я думаю, за ночь что там все должно было вылезти. Я надеюсь, что там теперь пригонный куб Наконец-то. И не будет потом никаких сюрпризов. Вот, например, вот как в этот... Вот эта вот хрень. Хиромантия. Так, ну и наши горе-банки. Вот так, я думаю, мы их с вами будем ставить, потому что... Ну, почему, я не знаю. I don't know. А, получается для того чтобы нам сделать огненную кирку нам вроде бы это все да? до на Нажды... а у нас еще стоп а где у нас банка с а, огнем она уже тута? нет стой а, а, блин а где она она же должна быть у меня а вот господи я ее не заметил так нам значит получается вроде бы нужен алмаз два а, кристалла и древесина великого дерева а, значит где у нас великое дерево я его не вижу я не вижу великое дерево. Где оно? Ну вот алмазы я вижу. их прекрасно вижу всегда. Так. Выложим это. Не, серьезно, где великое дерево? Как круто. Да, пошли рубить дерево. Прекрасно. Где оно? Где его искать, интересно, теперь. Хотя я, в принципе, знаю, где его можно найти. Вон оно там торчит. А, нам еще нужна таум кирка. Точно, я про это совсем забыл. Значит, нам сейчас надо будет... Если мне не изменяет память, чтобы сделать таум слитки, нужно железо и 4 прикантать. Но мы на всякий случай с вами перепроверим. Да, да, да, все отлично. Значит, получается, нам надо будет с вами вот магический камень и железо. Вот, сразу сделаем а, кучу слитков. Um. Просто потому что можем. А еще ну, мне нужно ведро с водой. Которого у меня нет. Так, где ведро? Где ведро? Где ведро с водой? Я не знаю, зачем я сейчас пел новогоднюю песню, но да ладно. Хотя Новый год давно уже прошел. Я думаю, вы уже успели доесть все оливьешки ваши, салатики. Ай, -яй. так раз, блядь, ты раз два, три, четыре, раз, два, три. Так все, теперь это мы с вами быстро просто. Убираем, иначе нам придет. Капец! Она разливается! Нет! Так, у меня есть блоки, да, у меня есть два блока. Такие вот. Так, все. Четыре там слитка. Ага, все, тогда. Ладно, прекрасно. Просто нам потом еще надо будет сделать, потому что мы же сегодня еще собираемся сделать меч бури. Так, значит, нам нужно будет с вами сделать. Таум Кирку. Слушай, у нас, по-моему, были слитки, там слитки, да? Нет, не было, не было. Ну, я почему-то помню, что были. Кстати, у нас вроде есть э, сокровища, вот типа обычные сокровища, необычные сокровища. Давайте их откроем посмотрим, что нам выпадет. Алмаз выпал. И жемчуг, ecdor, и еще там разные, ну, по мелочевке там все такое. Так, э -э, все, пошлите, пошлите, пошлите, да, да, да. Все, начинаем, значит, получается, расстановка, она вообще типичная. Значит, получается, нам надо будет с вами засунуть вот сюда один огненный кристалл, вот сюда один огненный кристалл. Дальше нам надо будет засунуть вот сюда, а... Ой, а что ты поставил? Где мой топор? Нам так-то надо было вот сюда поставить. И еще надо будет поставить алмаз вот сюда. Так, значит, проверяем. Получается, алмаз напротив огненного кристалла. Огненный кристалл. Да, все, давайте проверим на всякий пожарный. Так, так, так, так, так, где это? А, это в изобретениях, надо смотреть. Ну, так, еще проверим по аспектам. Так, дерево что значит получается вот у нас сова это вот у нас игнес все начинаем колдовство а мы забыли самое главное засунуть вот это все давай давай давай давай опа опа давай давай ух капец страшно слушайка что-то мне вот это вообще сейчас не понравилось, то, что вверх полетело. А что, оно продолжает всасывать все? а что происходит? Пошла в жопу, тупая ведьма. Тебя вообще никто не звал сюда. Это мой летсплей. Блин. Эпик <с> фейл <crunching écarts> а -а -а. просто. Ну, хоть спасибо, хоть что -то... Наверху никто не заспавнился, блин. Че, еще ведьма, блин, заспавнился? Вообще будет супер трэш ну это просто самая трэшовая серия за всю историю блин летсплея. не получилось ребят у нас не получилось прекрасно какая там нестабильность незаметная а ага, блин незаметная что это вообще сейчас было нафиг что это такое что это за трэш Вот почему у меня не получилось так нечестно блин вот просто вот я не понимаю типа какого черта что я сделал не так У меня же все было просто идеально ну вот просто я не понимаю сейчас это вообще как произошло Ой. Ну что, по новой? По новой, да, по новой. Давайте еще один раз помучимся. Значит, сюда мы с вами суем там кирку. И... Магия начинается. Все, вы вылазим оттуда. И смотрим, что здесь происходит. Так, ну-ка, давай. Да! Получилось. Выдыдает. Ух, ну это прям вообще трэш. Но ну, я думаю, мы с вами уже не успеем сделать а, меч бури по времени. Поэтому меч бури мы сделаем с вами в следующей серии. Ну, а на этом я буду с вами уже прощаться. Поэтому я снимаю эти стрёмные очки. В общем-то, дорогие друзья, если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Сашари. Всем удачи и всем пока.